Еще один интересный вопрос по украинской тематике подняла Ксения Собчак на беседе с Евгением Киселевым. Она его спросила, а чем украинцы отличаются от русских, почему у них демократия, а в России э, сами знаете что. На это Киселев начал рассказывать сказки про запорожскую сечь и вольное казачество, мол, ежу понятно, что украинцы другие люди, они к свободе привыкли, не то что эти русские. Потомственные рабы. Как это смеет он писать «Россия – тысячелетняя раба», но Россия действительно тысячелетняя раба, и это тысячелетнее крепостное право, безусловно, наложило свой отпечаток, возможно даже генетической на характер многих россиян, в отличие от украинцев, у которых другие традиции – запорожская течь, казачья вольность. Все это, конечно, глупости. Три поколения русских и украинцев, прожившие свою жизнь при советской власти не помнят никакой запорожской сечи и вольного казачества, а помнят они праздничные демонстрации, пионерской песни и партийные собрания. А так как я постоянно общаюсь со многими украинцами, то вижу, что никаких ментальных барьеров между нами нет, и все мы – русские, украинцы и русскоязычные евреи – одного поля ягоды. Но почему же тогда в Украине сложилась какая-никакая демократическая система со сменяемой властью, и даже полный отморозок типа Порошенко эту власть не смог узурпировать. А в России она прочно застряла в руках одного человека. И в Беларуси, кстати, тоже, и в большинстве других бывших советских республик. Ответ по Украине на самом деле находится в совершенно другой плоскости, чем ментальность народов и исторические традиции. Украина, после того, как вышла из состава Советского Союза, должна была этот выход обосновать движением к свободе, а значит к Западу а движение к западу подразумевает принятие западных ценностей, иначе вам просто не дадут денег. А чуть ли не главные западных ценностей являются... Нет, не то что вы подумали, не гей-парады. Главной западной ценностью являются свободные выборы и сменяемость власти. И если современные украинские правители изначально противопоставили свою страну России, то они должны были и политическую систему строить противоположную российской. В России же авторитаризм ⁇ это плохо. Поэтому у нас на Украине мы должны строить настоящую демократию. И все у нас будет хорошо. Но хорошо не получилось. А знаете почему? А потому что ментальность у русских, украинцев и белорусов. Она не разная, она одинаковая. Советская ментальность. И резкие скачки от однопартийных собраний к межпартийной демократии не приводят ни к чему, кроме как к пролитию крови. Советские люди тупо не умеют договариваться и спокойно воспринимать противоположное мнение. Да хоть, например, спокойно относиться к тем же гей-парадам, не начиная брызгать злобой и ненавистью. Это все взаимосвязанные вещи. А если ваша ментальность не соответствует навязываемой сверху системе, то ничего хорошего от этой демократии вы не получите.